Всем привет, с вами Вадим. Мы продолжаем выживать в Emperion Galactic Survival, уже версия 1.7. Всем приятного просмотра. Давайте сейчас поставим турели. Так, большое судно. Посмотрим, что у нас там из турелей открыто. Так, РСО открою на всякие. Пускай будет. Значит, я хочу лазерные турели давайте откроем все так ангарные ворота э -э, ремонты так рабочие турели открою пока на этом я остановлюсь думаю что ракетные турели оставить не буду а обойдусь пока метательными турелями там есть пулеметные и крупнокалиберные давайте... Так, большой корабль, метательная турель, лазерная турель. Так, для лазерной турели, так, БС, здесь нужно углеродный субстрат и стихийный пентоксид. Нет, это для меня сейчас довольно дорого, у меня пентоксида очень мало. Так что давайте я закажу, пускай будет 5 метательных турелей. И они там будут стрелять либо патронами 15 мм, либо патронами на 30 мм. Давайте, пожалуй, пока буду на эти патроны эм, целиться так. Сотня это много. Думаю, 4 десятка должно хватить с головой. Сейчас подождем, пока произведутся метательные турели. Я еще думал внутри поставить одну охранную турельку. Так, ракетная установка. Заскозиум нужен для нее. Ну, я думаю, что пока... Пока этого хватит. Давайте я вам покажу и расскажу, что у нас произошло в обновлении 1.7. Я когда заходил в игру, заметил, что когда идет заставка загрузки, там... Какие-то полезные советы были. Сейчас они уже на русском языке, что радует. Но, к сожалению, локализацию нам еще не завезли. Так, давайте проверим. Вот как мы видим у нас описание квестов на английском. Так, проверим талонов. Здесь все на английском. И потом проверим, будут ли диалоги на русском. И надеюсь, что будет. Это было бы очень хорошо. Кстати, вот я еще заметил растительное волокно у нас уже с такими цветочками. Мы его собираем, получаем обычное растительное волокно. Вот, и теперь было написано, что камера вращения корабля третьего вида... Стало более плавной. Давайте, кстати, это проверим. Я правда не особо помню, как она вращалась в обычном варианте. Сейчас давайте сядем за штурвал. А ну, подымемся. Я, честно говоря, изменений никаких не наблюдаю. Так, можно себе спокойно в сторону отлететь. Я здесь полянку расчистил. Выравняемся по горизонту. Так, топливо я отключать не стану пока что. Отключим только двигателя. Ну, если кто замечает изменения, напишите, действительно ли оно здесь есть. Потом было написано, что добавили новые рюкзаки персонажа, которые будут падать. Давайте выбросим что-то, посмотрим. Там, кстати, было еще скриншот был с игры. Так, давайте выбросим растительное волокно. А, кстати, смотрите, такой вот новогодний. Новогодняя текстурка такая. Я так понимаю, чтобы проверить мне на наличие того рюкзака, нужно умереть. Я так понимаю. Ну, сейчас я умирать пока не собираюсь. Значит, проверим мы это немножко попозже. Дальше были в основном только одни фиксы. И... Иксы в квестах в основном. Давайте прочтем. В диалоге с вождем талонов не появлялась кнопка пропустить диалог. Потом исправили... Было исправление, не запускалось само уничтожение, когда персонаж не входил в комнату к заключенному. Теперь тот заключенный стоит глубже и этим самым заставляет игрока заходить в ту комнату. Не было торговца рудой в Firebase. Это мне ничего не говорит. Потом исправлены поломанные маркеры откровения на Ильмаринине. Это мы, кстати, еще сможем проверить. Все большие контейнеры инопланетные контейнеры можно добыть без потери репутации. Астероид на самом деле является для добычи ископаемых поляриса из-за богатых элементов пентоксида и пентоксида и все можно добыть, я так понимаю что это за их э, какую-то станцию с рудами, я там пока еще не был, но я в целом понимаю о чем идет речь также изменились настройки станции S4MTA это мне тоже пока ни о чем не говорит, в целом разработчики больше ничего особо не написали так, у нас, похоже, забитый конструк... контейнер. Давайте... Так, это сюда. Бой... Контроллер контейнеров. Ну, здесь база. Ящики хранения. Ну, это я все пока... Так, кроме телепорта. Сбросим сюда. Уже место должно быть. Оно никак не производится. Почему? Ну, давайте я пока включу деконструктор. Пускай весь этот хлам разбирает. Ну и почему ты не производишь? думаю что все же там маловато места. так тут у нас понятно все ладно друзья когда я произведу все эти все эти турели с патронами я к вам вернусь пока я буду разбираться со своими контейнерами у меня хватило ресурсов только на три турельки их наверное и поставим я скорее всего одну турель поставлю наверху, одну внизу и одну спереди так, патроны пожалуй большую часть я заберу с собой их у меня все равно не особо много так, значит одну турель я хочу поставить я думал поставить одну здесь сверху, э, здесь снизу, здесь сверху, также и с другой стороны. Хм. А дрон начал куда плавнее двигаться. Может там в описании за дрона говорили? И одну трельку я поставлю сюда. Мне говорили, что обычные турели они так круто вот пулеметные, не герметичные, так что я пока что обойдусь таким вариантом. Пожалуй, будет одна турель наверху, куда ты уже стреляешь. И две турельки я оставлю внизу, чтобы была возможность сбивать дроны. Так, а внизу я их, скорее всего, поставить, наверное, и не смогу. А если... Ну, вот так. Так, сколько-то турель занимает места. А ну. Три блока. Три на три. Это, получается, нужно здесь срезать практически всю ширину. Так. Раз, два, три. Вот так. Так, пулеметная выдвижная турель. Хм. Так, давайте то, что я срезал, поставим туда так э компоненты вроде бы сюда они должны были уйти и на эти блоки скорее всего поставим саму турельку хм. да что то не особо хочет оно лепиться или может ее просто перевернуть нужно Давайте перевернем. Я их не вижу. Да, ее нужно было просто перевернуть. Так, теперь с этой стороны нужно как-то более-менее ровно все сделать. Так, здесь получается... Э, раз. Два. Три. Четыре. И на пятом блоке я ставил. На пятом блоке. Это раз. Два. Три. Четыре. И это пятый блок. Так. И давайте поставим сюда э, эти блоки. Все. Турели в целом есть. Я надеюсь, что мне их сейчас хватит. Давайте проверим, что там у нас внутри получилось. Так, на этом блоке держатся турельки. Так, И здесь все хорошо. Так, здесь. Ну, здесь в целом тоже все хорошо. Патроны давайте забросим вот сюда. Так, это у нас э, Destroyed Vessel. Боеприпасы. И хорошо. Фильтрируем по типу. И, наверное, будем уже выдвигаться. Я сейчас сразу полечу к но Хочу забрать все, что там от него... Все, что я там насобирал, и потом полетим дальше по заданию. Я приближаюсь к Эльмарине, но турели я выключил, чтобы они случайно не стали расстреливать корабль. Значит, здесь по-любому должны быть ускорители. Я их потом как-то попробую снять. Ну, давай, давай, не лагай. Сейчас поаккуратнее хочу припарковаться Я думаю так пока пойдет Сразу уже слышу э -э Звук этих тварей Кстати я заметил еще что Теперь персонаж умеет приседать Так ну, давай. Здесь у меня гравитации нету. Ну, почему ты отключаешься постоянно? Вот. Включаем здесь... Destroyed Vessel. Посмотрим, что я здесь оставил. Заряды для бура. А, это для мультиинструмента. Так, что у нас здесь? Тоже куча всякого. Ха. Так, чуть-чуть не туда набросал. Давайте все это сюда сбросим обратно. Так, здесь Destroyed Vessel. Вот сюда все бросаем. А я, кстати, палатку вот эту искал. Вот я вторую взял. Так, что у нас здесь? И здесь пусто. И тут есть еще один контейнер. Так. Значит, можно попробовать слить отсюда весь кислород. Так, кислорода здесь нету Топливные баки где-то здесь Рядышком есть или нет Так, этот трап уже Открывается Так, на всякие пожарные возьму Дробовик, вдруг здесь опять какая-то Опасность будет Так, здесь я уже был. Эх, где же здесь все топливные баки. Так, а если попробовать... Этот корабль думаю все равно не обозначится. Сюда нужно ядро повешать. Может быть давайте повешаем сюда ядро, пускай будет. Если можно этот корабль угнать, то я думаю, что стоит этим воспользоваться. В любом случае лишний металл не помешает. Control Station. Так, а ну. Откроется. А, здесь стена. Как-то не особо Ожиданно Так, здесь у нас был Кислород А давайте попробуем Поставить сюда ядро Так, идем на выход По идее у меня должны быть Все компоненты для его производства Вот кстати Телепорт Давайте попробуем сделать. Не хватает компьютеров и оптоволокон. Так, и оптоволокна нету. Так, давайте сюда контроллер контейнеров переключим. Электроника. Так, это я уверен, что ничего не изменило. Так, компьютеры два Для компьютеров нам что нужно? Так, моторы. Электроника. Оптоволокно. Для оптоволокна кремний нужен. Кремния у меня здесь нету. Ладно, не буду я сейчас на этом зацикливаться. Хочу еще раз его осмотреть. Может быть, действительно можно будет снять какие-то двигателя. Так, это у нас вентилятор декор. Хм. Ну, в любом случае металлолом. Ладно, друзья, давайте сейчас будем прыгать уже к следующей планете. Возьмем ее э, в цель. Так, я думаю, что следующая наша цель это Каймон. Я думаю, что это газовый гигант. И на нем у нас э, должно быть то, что мы ищем. Так, это я отключу. Кстати, этот корабль довольно-таки неповоротливый, и в атмосфере он очень медленно летает. Так что э, спускаться я, скорее всего, буду на своем малом корабле. Будет он у меня своего рода десантный. Так, и надеюсь, что мне хватит топлива для возврата домой. Кстати, здесь у нас э, есть только прометий, атаксида нету. Надеюсь, что на Кай я смогу найти пентоксид. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Астероиды и только лед. Вейстейшн. Ну, скорее всего, мне сюда. Так, оно у меня отображается. Вот есть Каймун. и вот Вейстейшн и Полагаю, что она там не и нужна. Ну, давайте подлетим, посмотрим, что нам там смогут предложить. Похоже, это та станция, где мы, как говорили, встретимся с секционером 32. Так, где у нас здесь вход? Ну, по крайней мере, судя по надписям, я подлетел правильно. Она так и должна размещаться. так может быть нам сюда нужно подлететь какие вкусные двигателя там есть что не проходим нет скорее всего я тут не прохожу ну, тогда давайте запаркуемся э, где то тут вот так двигателя отключим так, теперь спускаемся а, здесь гравитация похоже уже работает ладно, давайте летим где у нас тут вход? Так, скорее всего, здесь. Нет. Ладно. А, здесь лифт стоит. Давайте поднимемся. Так. На этой станции я впервые. Где тут наш секционер? Торговец. Планетный организм, альфавирус, древний реликт, наркотики. Хм. Ну, довольно много всякого. Это тут еда. Хорошо. Еда это очень хорошо. Торговец, ты чем торгуешь? Ты у нас еще один торговец, химикаты, охладитель, удобрения, таблетка, запчасти. Друзья, если кто знает для чего все это нужно, напишите мне в комментариях. Так. Интересно, как далеко до ближайшей торговой станции? И это что было? Так, скорее всего нам нужно еще выше. А как нам попасть еще выше? Ага, вот есть еще один лифт. Митинг-рум. Хм. Ну здесь почему-то пусто. О душек. <смех> да, интересно получилось. Добро пожаловать, дорогой друг. Похоже, вы удивлены, что разговаривать с парящим смайликом перед терминалом. Боюсь, нам нужно принять некоторые меры безопасности на месте. Вот почему я говорю с вами через этот терминал удаленного доступа. Не знаю, как у вас, но у меня это просто душевая кабинка. Зиракс, <смех> выживший UCH, Алекс. Боюсь, в настоящее время я не могу передать вам эту информацию, но давайте начнем. Подонки Зиракса всегда идут за нами по пятам, и искусственный интеллект, защищающий нашу маленькую встречу, уже обнаружил некоторые модели кибершпионажа, пытающиеся проникнуть в наш разговор. Я слушаю. Прежде всего, я, Ваше контактное лицо секционер 32. От имени Глад, Galactic Liberation and Defense, я хотел бы поблагодарить вас за ответ на наш звонок. Вы не пожалеете об этом, и это сделает галактику лучше. И это значит... Сначала мы хотели бы отправить вас на простое задание. Отправляйтесь в астероидное поле на краю системы Элион. Там вы найдете гранодобывающий комплекс Полярис, подойдите к нему и ждите дальнейших распоряжений. Искусственный интеллект вашего скафандра только что получил пакет с заданием. Он будет расшифровываться шаг за шагом и откроет всю необходимую информацию, когда вы прибудете на место. Интересно, но и рискованно. Ничего страшного, просто небольшое наблюдение. Береги себя, друг мой. Конец связи. Осталось 5 минут до уничтожения грузового судна. Что это значит? В гардеробе можно еду взять. Скорее всего, с этим терминалом мне Нужно было разговаривать что ли. Как-то непонятно. Так, введите код. Кода я не знаю. О, вот. Пускай будет. Так, нужно лететь на астероидное кольцо. Это, скорее всего, вот сюда. и 7,9 пентоксида я, скорее всего, смогу потратить. Я хочу посмотреть, будет ли здесь продавать кто-то пентоксид. Здесь нету. Здесь нету, там в баре вроде бы кто-то что-то продавал. Здесь также нету. Так, в баре у нас пентоксида также нету. Э, в таком случае... Хм. Это что, весь корабль что ли? Набор, пожалуй, вы вошли в систему. Гильдия. Так, новости сети. Связаться с послом. Куплен жетон. исследователя, получите награды. Информация о наградах. Вернуться в главное меню. Эпический бур, Эпический автошахтер. Хм. Набор. Улучшение. Телепортатор давайте выйдем отсюда так мужик ты куда выпрыгнул здесь я могу еще а здесь я уже был Да. вот друзья кстати смотрите нажимаю кнопочку c и персонаж как бы приседает этого мне очень сильно не хватало Хоть что-то они ввели сегодня, ну, в этом обновлении полезного. Так, а если я сюда попаду, в лифт. Ну, в целом та же комната. Ну, ладно, дорогие друзья, полетим по заданию уже в следующий раз.